Здравствуйте! Это программа «Тема». Уходящий год был богат на события и был богат на встречи с интересными людьми. Сегодня такая же встреча, я этому не скрою. Весьма и весьма рад. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Ну что, как год прошел? Как его можно оценить? чтобы запомнилось? год, Ну, слава Богу, что мы дожились до окончания года, не попав в больницу с модным заболеванием, да, вот, но для меня этот год знаменателен выступлением президента России на пресс-конференции. Те его посылы, обозначение красных линий и форма э, подачи материала, конечно, меня впечатлило, но я думаю, мы к ней вернемся в дальнейшем. Для меня это главное. И э, выступление президента перспективу обозначило, которая ожидает нас в следующем э, году. Тогда, если говорить уже сугубо о творчестве... Что толкало, что было вот тем спусковым механизмом для творчества, которым уже много-много лет занимается Владимир Скопцов. Творчество – это самовыражение. И что касается того, что я делаю, безусловно, это прежде всего стихи, а музыкальная составляющая идет вторым планом для меня – но мы собрались здесь, в канун замечательного праздника, который празднует вся планета, Новый год, и вместе с ним Рождество Христово. Эти праздники связаны и для русского Донбасса. Они очень важны. Я с этого начну. Пожалуйста. «Короткий век».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 Новый год нам, как новая жизнь, Календарь от крестов пока чист, Там еще не ступал человек, Там не тронут пока белый синяк, Там не тронут пока белый синяк. Год уходит, узнать бы куда, Куда все уходят года, И куда мы потом все уйдем.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 Творчество – это акт в большей степени личный э, или нельзя не учитывать внешние обстоятельства и, быть может, эти обстоятельства воспринимать даже как соавторов? Конечно, второе. Конечно, второе, потому что э, мы живем в социуме, э, мы э, все являемся людьми одного общества. А тем более в таких ситуациях, которые сейчас происходит на нашей Земле. Это касается вообще всей планеты, потому что мы связаны с Россией, а без России планета Земля, я считаю, будет существовать в бессмысленном состоянии, потому что я так оцениваю нашу великую, нашу прекрасную Родину. В этой связи я... Посмотрел на YouTube канале. За нами следит сопредельная территория, которая называется польским словом Украина. Они пытаются писать гадости в комментариях. Но, наверное, для них будет следующий мой посыл, творческий посыл, приятен. Песня называется «Последний президент Украины» творение называется «Последний президент Украины». Я хочу пожелать нашим бывшим согражданам, чтобы это был действительно последний президент. Ну и пусть часть из них, которые считает себя, помнят, что они русские, возвращаются к нам. А те, кто не хочет этого вспоминать, пусть занимаются картофелем и клубникой на панищине. Что, собственно говоря, для них... Достаточно привычное занятие. Итак, последний президент Украины. Такая новогодняя шутка. «Из ничего ухи не сваришь, и на подмостках гул затих. Не лезь в политику, товарищ, не обольщай собой других. В чужие сани с дуру севший, казалось, будто бы вчера, уходит гопник посидевший, недолюбивший осетра. Он много смог в постели с веком, сказать сложнее, чего не смог. Его запомнить человеком помог случайно некролог». Возьми назад его создатель В лепестках печальных рос Недоедавший избиратель Уже не шлет ему угроз В наш век проворный и смышленый Гораздо проще быть скотом У края дуб стоит зеленый Золотая цепь на дубе том На ней в наморднике от Гуччи пугая хоботком ковид, сидит красивый и похучий патриотический Давид, не запятнав соплей мундира в сакральной битве за умы, котях стабильности и мира, дельфин среди говновойны. Эпилог. В стране чужой москальской клятой среди засанеженных равнин лежит судьбой рукопожатый Пожатный гражданин, Не жгут колеса дегенераты, Никто не скачет за окном. И президент коричневатый, Уже не в тренде мировом. Не он давал приказ солдату, Стрелять детишек на повал, Не он полил в Одессе в аду. Искры пламя раздувал. Судья попался простоватый, А прокурор еще честней. И как предупреждал усатый, Жить стало лучше, веселей. Бесились жиру депутаты В родной далекой стороне. А он работал без зарплаты, Что не вмещалось в голове, а мог бы ведь лежать под даты, На пляже где-нибудь в Крыму. Саяны это не Карпаты, не говоря про Колыбу. Кругляк тяжелый, сучковатый, баланда хоть корми свиней. И сердцу стало хреновато, чтоб не сказать еще сильней песец звери незамысловатый, Ушедшим добрые слова. На черенке его лопаты Инициалами юа. В снегу резавились медвежата, Дымилась прорубью река. Земля искрилась стекловатой, Не принимая чудака. Земля искрилась стекловатой, Не принимая хрубака. Да, сильно. Когда общаешься с коллегами по цеху, насколько вот эта вот индивидуальность в плане написания, создания, произведения, она мешает или помогает общаться? Если э, общаешься с человеком э, талантливым, все в помощь Тем более существует закон Такой в общении Закон сообщающих сосудов Если твой собеседник Наполненный сосуд Больше чем ты Выигрываешь ты Потому что в общении ты обогащаешься И Я стараюсь Искать тех людей С кем общение Даже простое общение Разговор меня обогатит это люди талантливые, это люди э, в таком случае каждый раз для меня открытие. но сейчас касаемо творчества, прежде всего поэзии, э, юноморец, дай бог здоровья ей, потому что человек невероятно богатый, глубокий, умный. И э, хорошо разбирающийся в музыкальном, песенном творчестве. Я думал, что на ее стихи э, Сергей Никитин написал песни достаточно легко. Нет. А, оказывается, Юна Морец э, руководила процессом. Потому что первоначальные версии были такие слащаво-кспешные. А ее стихи ведь совершенно иные. А, и... В результате сотрудничества, причем творческой работы и самой Юны Петровны, вот получилось то, что мы знаем, да, как молоды мы были, да, как, розы были молоды, да, что там еще, на этом береге высоком. Да, очень масса серьезных произведений, кроме детских песен, которые тоже мы знаем, на которых выросло не одно поколение, на стихи Юны Петровны, вот для меня это было открытием. Недавним открытием был Сергей Галанин, который на моей стихи сделал песню «Не будь атеистом» памяти защитников и мирных жителей Донбасса. Человек, чувствующий поэзию, умный, тонкий. До этого мы существовали как-то параллельно в разных направлениях, а вот сейчас познакомились поближе, и для меня это большой подарок. Но ведь в твоей редакции первоначальная песня исполняется немножко иначе, да. Да? Да. Авторская версия хороша тем, что в ней точно расставлены акценты. То есть у меня были и неудачные случаи сотрудничества с музыкантами. Я не буду говорить сейчас, о ком, зачем портить настроение, именно в свадьбах еще играть. А э, чувствуется, что человек не понял, о чем идет речь. И немножечко перевернул где-то там какие-то смысловые составляющие. Поначалу забавно, второй раз хуже, а третий раз я чувствую, что надо вообще отказываться от этой версии, потому что... Стих нужно пропускать через себя, сквозь свою кровеносную систему. Я других авторов стараюсь не петь, потому что я не причисляю себя к исполнителям. Но когда приходится, то ты впускаешь действительно в кровоток свой собственный чужой стих. И вот если ты с ним созвучен, ты начинаешь работать на той же вибрации и чувствовать его, ну, даже сложно назвать чем, тогда получается. А вот этот год, если говорить не о поэзии, не о музыке, чем был знаменателен уходящий год? Сложно сказать, сложно. Я... Э, постоянная моя работа, это работа прежде всего с текстом. Этот год для меня знаменателен вот именно... Тема, о чем я только что сказал, это прекрасная песня «Не будь атеистом», которую сделал Сергей Галанин. На сегодняшний день вот из того, что есть, по крайней мере у меня, я считаю, это одним из лучших вариантов исполнения вот моих стихов. Да? Вот. А так, событий и в Республике, и в России была масса. Если подвести черту, если э, подвести итог, здесь проще, чем заглядывать в будущее, потому что прогнозы – дело неблагодарное. А, здесь мы видим э, то, что наша республика и Луганская народная республика, Донбас э, движутся в нужном направлении. Не так быстро, как нам хочется, но мы не знаем многих подводных камней. А, а так, то, если действительно подвести черту, э, мы возвращаемся на Родину. Да, не быстро, но уверенно. Да. И вот в этой связи еще один момент. Понимание возврата на Родину, возвращения на Родину, оно как-то толкает автора каким-то темам? Или просто вот есть два процесса. Есть автор, который пишет, и то, что его волнует. Есть вот процесс а, такой масштабный. Многоликий, многоуровневый. Как все-таки происходит? Осмысляешь, конечно, то, что происходит. И Россию, и свою вот непосредственно родину, называется малая родина, малая в данном случае материнская, малая, синоним материнской, это Донбасс видишь что иными глазами. Открываются другие горизонты, уровни восприятия и осознания того, что происходит. Я никогда себя не разделял с Россией. А когда на мою родину пришла беда, в час испытаний, нужно быть со своим народом, и я нахожусь здесь. Да. И память работает, потому что... Я, я помню, как мы жили одной большой страной, как мы э, все были русскими, и когда против нас воевала вся Европа цивилизованная, они называли нас русскими. Мы были для фашистов русскими. Как и сейчас. Мы русские, они а не немцы. Мы их так называем на передовой. Да? Их называют немцами. Так оно и есть в переносном смысле этого слова. Но достаточно многие люди разошлись, я имею в виду те, кто работает в жанре авторской песни, разошлись О. в понимании еще тогда, в 2014 году. Вот эта проблема а, разрыва... органично перешла в русофобию и в итоге в определенной форме нацизма. Потому что русофобия – это уже форма нацизма. Одно дело подкалывать советскую власть, но ведь и тогда, когда подкалывали, критикуешь – предлагай. То есть огульно хаять вообще ничего нельзя. А здесь по инерции э, э, перешел э, вот этот борт состав на э, рельсы русофобии. И сначала мы дружили-дружили и посмеивались, ради Бога, тем более, что есть что вспомнить. А потом началась война. Солдаты стали убивать детей. Украинские солдаты убивают детей Донбасса. Нужно включить красную лампочку, сигнал тревоги и приложить все усилия, чтобы прекратить это. А Барды, часть Бардов приняла либеральную, так сказать, позицию и сказала, что они же не просто так вас убивают. А зачем вы референдум провели? А референдумы – это волеизъявление народа, это священное право каждого народа. Но их это не устраивало. Сначала они вели себя крайне агрессивно в 2014-2015 годах. Но увидев, что нас таки не убили и что мы живем, работаем, они слегка риторику сменили. Я думаю, что в следующем году она еще станет... Более лояльной к нам. Но мне на самом деле это неинтересно. Единожды предавший, кто тебя простит. Ну что, еще одна песня? Прозвучит да, в я, мы коснулись серьезной темы. Я считаю, что на вот серьезной теме, и э, следует закончить нашу встречу короткую, я хочу э, поздравить народ Донбасса, тех самых простых людей, на которых, на плечах которых и держится Донбасс, и русский мир сейчас весь. С наступающим Новым Годом! Именно те простые люди, чьих фамилий мы не знаем, сейчас находятся в окопах, это солдаты, под землей добывают уголь, выплавляют металл, пекут хлеб, лечат людей. Сил вам, здоровья и терпения!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 Неважно, нужен ли ты здесь, ты там не нужен, и как бы горько не жилось, Хоть на погости живи, когда сказали «брось», а ты не бросил. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе и с наступающим Новым годом. С Новым годом. Оставайтесь с телеканалом «Юнион» и берегите себя.